Иисус есть мой Христос, Он пусть встречи с Богом. Иисус есть мой Христос, искупите все грехи. Иисус есть мой Христос, разрушитель темных сил. Иисус есть мой Христос, стал царем среди, Иисус Христос.